Здравствуйте дорогие друзья! Много вопросов от вас поступает по поводу того какой монтаж я использую на бомбарде что такое вообще бомбарда как на нее ловить рыбу какие делать проводки как подсекать сейчас я вам все покажу и расскажу Абсолютно ничего сложного в этой снасти нету Снасти это по себестоимости обойдется вам ну, будем так говорить, не дороже, чем обыкновенная поплавочная удочка. Используется для снасти или же фидерное удилище, или обыкновенная баллонская 4-метровая. Видите, здесь леска. Обыкновенная мягкая. Сечением 02-022 я ставлю мегалон. И на поводке тоже, кстати, ставлю мегалон. Дешевая леска, всем доступная и достаточно неплохая. Сам монтаж. Основная леска у нас заканчивается вертлюжком с застежкой. Причем все, что идет до бомбарды, желательно ставить побольше размерами. Где-то 8-6 номер, вот так вот. Дальше идет подпасок с бомбардой. Здесь мы ставим уже лесочку немножко потолще, так как бомбарда здесь работает, пусть она будет потолще. 0,25-0,3 я ставлю. Здесь у нас вертлюжок, ограничитель резиновый стопорочек. И здесь ограничитель резиновый стопорочек. Два вертлюжка посредине заводное колечко и застежечка. От застежки уже пошел поводок. Значит, на, по поводу вот этого карабинчика многие <coughs> многие пишут что надо по поводу вертлюжка вот это вот многие пишут что надо тройной там двойной тройной но я ставил тройной здесь вот этот у меня стоит сейчас двойной заводным колечком вот на этой удочке у меня стоит обыкновенный вертлюжок за стежечкой я не знаю, может быть вы разницу где-то почувствуете, я этой разницы не почувствую. Можно ставить обыкновенный вертлежок застежечкой, одинарный, и не морочить себе голову. Для чего делается подпасок? Можно ведь было и на основной леске поставить, но для того, чтобы быстренько сменить бомбарду при необходимости ловли. Вот здесь у меня, например, стоит плавающая бомбарда, здесь у меня стоит... Медленно тонущая бомбарда. Если условия ловли будут требовать сменить быстренько бомбарду, например, тонущую поставить или потяжелее ее поставить для заброса подальше, вы быстренько здесь оцепляете ее и меняете. Дальше идет поводок. Сечение поводка я ставлю 0,12-0,14 мм. Тоже, как я говорил, это уже мегалон лесочка. Поводок полтора 2 метра. Чтобы рыба не боялась подходить и на конце поводочка муха. Мушку нужно вязать обязательно на петелечке, чтобы она свободно там болтыхалась, так намного лучше берет. Вот и вся снасть. Теперь еще одно для удобства быстрой замены поводков. Я вот из старого тапочка сделал вот такие вот поводочницы. И вы, идя на рыбалку, примерно уже рассчитываете, на какие мухи вы будете ловить. Вы наматываете себе поводочки на эту пенку. И потом, когда вам надо заменить муху, вы здесь отцепливаете, а этот быстренько ставите. Не теряется время, так очень удобно. Ну, а сейчас половим рыбку. Вот сейчас пробуем ловить с бомбардой на фидерное удилище здесь у нас мушка поменьше вот сразу и поклевочка что тут у нас получилось вот небольшой верховодик на небольшую мушку многие спрашивают какая проводка проводка при этой ловле вот когда мы ловим против течения подтягиваем Обыкновенная, равномерная, спокойная проводочка. Не надо никаких не ни поддергиваний, вот в момент падения бомбарды только надо тормозить лесочку, чтобы поводок улетал немножко вперед. Вот забросили и спокойно-спокойно подматываем. Спокойно, никаких лишних резких движений. Рыба сама выходит, берет. Но сегодня после дождей мы выехали. Очень высокая вода, мутноватая. Ну, с первого забросика верховод попался, но головля пока не видно, чтобы он выходил. Ну, будем пробовать по-разному. Вот перспективное местечко. Камешек тут. Может быть рыба. так забрасываем в момент падения притормозили муха полетела вперед чтобы не было перехлёстов очень мутная вода Вот ударчик был какой-то. Даже такой слабенький ударчик. По-видимому, верховод тоже бил. Ну, сейчас еще несколько проводок сделаем. Крупную яссу пока ставить не будем. Поставим медленно тонущую бомбарду. Поставим мокрую мушку, и попробуем ловить со дна. Наверное, рыба не выходит. Верховод это не показатель. Нам нужен головы. был ударщик. то уже посильнее что-то было покрупнее но не головли можно еще будет поставить совсем маленькую оску и совсем маленькую муху на 16 крючочке но ну, попробуем еще времени у нас валом спешить некуда будем пробовать всякие варианты сейчас пробуем его достать он из-под того дерева опа но не головлиная абсолютно не хочет и головы наверх выходить А вот и он, а вот и он, а вот и он наш голавлик, не крупный, тут вот он наш голавлик на осу. Лови, подрастай. Ну что же, будем так говорить. Рыбалка сегодня не совсем удалась. Очень все-таки мутная вода после дождей. Где-то за 45 минут рыбалки у нас всего две рыбки. Один верховод и один головлик, но это все равно две рыбки, а не пусто. Монтаж бомбарда я вам показал. Как забрасывать я вам показал. Проводку можно делать и против течения, и перпендикулярно течению, и за течением. Если за течением, то конечно подматывать надо уже будет быстрее. У опять поклевочка была какая-то маленькая. Подсечка. Когда рыба садится, вы сразу же чувствуете удар и тяжесть. Вот это вам вся подсечка. Специально я по кончику никогда не смотрю на эти подсечки, на эти поклевки. Даже мелкого верховода очень отлично слышно в руку. Бьет прилично, не говоря уже о головле. Так что бомбарда... Настя отличнейшая. Начал на нее ловить в позапрошлом году. Я практически только на нее постоянные рыбачи. рыбачил. Да, не хочет сегодня. И опять тучи находят, опять гремит. Так что надо уже будет сматываться, потому что потом не выедем. Дорога лугом, лужи. В следующий раз будем надеяться, поймаем намного больше. До свидания. До скорых встреч, как говорится, на следующей рыбалке.